Марта. Следующее, следующее в шапке нужно заполнить склад. У нас такого склада нет еще. Мы сейчас с вами создадим новый склад. Показать все, создать. Склад будет с названием Комиссионные товары. Тип склада оптовый. Тип цен. У нас здесь есть три типа цен. Мы сделаем еще одну новую цену. По кнопочке вот здесь создать. Плюс кнопочка. Наименование нашей цены будет комиссионное. Поставим галочку «Цена включает НДС», «Записать», «Закрыть». И здесь нам необходимо выбрать ответственное лицо. Волков Александр. Только что мы с вами создали новый склад с названием «Комиссионные товары». Хочу обратить внимание, тип склада нужно выбрать, какой вид оптовый, мелкооптовый, розничный, тип цен необходимо указать и ответственное лицо. Записать, закрыть. Вот появился у нас новый склад, и мы его выбираем в накладную. Дальше нам необходимо выбрать нашего контрагента-поставщика. В данном случае он будет являться комитентом. Это у нас будет наш известный поставщик Unimaster, но мы с ним будем теперь работать в разрезе другого договора. И поэтому нам сейчас необходимо создать новый договор. Нажимаем «Выбрать из списка» и по кнопочке «Создать». Обязательно нужно проставить вид договора. Только теперь он будет не с поставщиком, а с комитентом на продажу. Третий вариант. Выбираем. Это очень важно. Номер договора. Давайте мы впереди напишем, что это комиссия договор. Нам так будет видно во всех документах. Договор комиссии номер 18 от 1 марта. Закладка, закладка расчеты мы не трогаем. НДС мы не трогаем. Вот то, что нам необходимо отметить – это комиссионное вознаграждение. Открываем комиссионное вознаграждение и смотрим способ расчета, какие здесь есть варианты. Здесь есть несколько вариантов, не рассчитывается. Процент от разности сумм продажи и поступления. Мы поставим с вами третий вариант – процентом от суммы продажи. Это самый распространенный вариант. В таких договорах. И процент поставим 15.